добрый день с вами я богат только что я вам выложил э, свое видео о покупке билетов со скидкой и сейчас хочу вам предложить очень интересный ресурс на котором вы найдете отели квартиры хостели хостелы в общем там где можно остановиться со скидкой до 60 процентов вы себе такого не представляете Наверняка вы многие пользуетесь данными сервисами, но э, по ссылочке которая будет под данным видео вы сможете забронировать себе место для пребывания в любом уголке земли со скидкой до 60% от меня, от Я богат. Давайте к примеру введем город Ну какой? Ну конечно же мой Батуми Батуми Грузия Так Допустим, мы размещаемся 5 июня до 12 июня, до 12 июня два гостя. Узнать цены, перекидывает нас на ресурсы и идет поиск интересных предложений. Так, давайте смотрим. 114 88 вот цены сразу видите как меняются цены сразу же меняются и идут со скидками э, по моей э, ссылке которая будет под данным видео ну давайте смотрим самые самые дорогие отели вы ребята не представляете хилтон батуми 88 тысяч шератон 65 тысяч а вот пошли ребята скидки redison blue тысяч а, дальше. Адмирал отель 38, 46, 28. Ребята, смотрите, цены идут те, которые нам интересны и ниже, и ниже, и ниже. И дальше мы можем разбирать предложения, но параллельно открылся еще один ресурс. Ребята, вот какой ресурс открылся параллельно, и вы себе не представляете, Параллельно наверняка вы использовали э, абсолютно все эти сервисы, но здесь они будут идти э, со скидкой, со скидкой в 60%. Смотрите, ребята, что мы имеем, что мы с собой имеем, значит э, 10 тысяч, 7 тысяч, ребята, за 7 тысяч вы можете остановиться вдвоем э, с, неделю э, в замечательном городе Батуми. 4000 просто сказка но ну, ребята вам крупно повезло 5000 5000 5000 тысяч. вы видите да какое замечательное предложение давайте следующий ресурс посмотрим что нам предложит следующий ресурс всем вам довольно таки известны но мне он предлагает ну вот в батуми доступно 3345 вариантов ребята Здесь смотрите ценники какие 7 тысяч 55. Это пока идут дорогие предложения, потом пойдут предложения подешевле и предложения со скидками. Видите, да, то есть замечательный, вы, можно себе представить, вы можете выбрать дорогущий отель, перейти по моей ссылке и заказать его с 60% скидкой. Такого я еще не видел даже в те времена, когда активно путешествовал и объездил весь мир. Ребята, если бы мне предоставили такую возможность, я бы просто э, не вылезал из путешествий. И вот мы смотрим, смотрим, смотрим, видите, как ценники у нас э, разные они идут, да, и самое приятное то, что ценники можно найти абсолютно любые, это у нас идут пока гостиницы, престижные и дорогие, да, на первом месте, также можно выбрать здесь себе квартиры, комнаты, вот здесь вот, да, вот они у нас идут, это расстояние идут, ну, в общем в настройках покопаться в настройках, и вы себе просто сможете выбрать да, любой любой подходящий для вас ресурс, следующий ресурс. То есть здесь по, по этому поиску со скидкой 60 минус 60% здесь абсолютно все самые интересные предложения которые только можно себе представить, и вам не придется бегать с сайта на сайт. Ну вот, смотрите, 150 лар, 20 лар, 50, 60. То есть, ну, ценники, я вам скажу, очень-очень но ну, очень-очень сильно э, отличаются от тех, которые просто валяются в интернете, если же просто вы зайдете на простой поиск и будете искать все это по простому поиску, по забитию в поиск. Так что э, ресурсов очень много, ресурсов много, и здесь вы найдете себе самые интересные, самые лучшие предложения. И я вам хочу сказать, что здесь перейдя по моей ссылке еще раз вы получите скидку в 60 минус 60 процентов не забывайте об этом переходите по ссылке которая находится под данным видео и вы получите все прелести вашей жизни дешевые билеты я вам уже дал со скидкой минус 30 процентов ну а теперь место где вы сможете остановиться остановиться и провести классно свой отпуск а прежде всего приезжайте в батуми Ценники вы видите, да, за 5000 рублей, за 5000 рублей, ребята, вы сможете остановиться две недели, неделю вдвоем. То есть, ну, это просто круто, я думаю, нигде в другом месте вы не сможете себе позволить такого. Только по моей ссылке скидка минус 60%. Ну что ж, добро пожаловать, выбирайте, ищите, пробуйте, пишите комментарии, ставьте лайки под данным видео. Всего доброго, с вами я богат. До следующих видео.